Я пошел в лес, в гости к своим любимым кэпибарам. Но вдруг я стукнулся головой в ветку. Ой, а я кто? Что-то кушать хочется. Ой, мясо. Ням-ням. А вы кто? И тут началась эпичная битва. Но ну, прилетел на и забрал меня на свою тарелку. Готово. Сейчас мы вылечим твою голову. О! О мои любимые капибары!